Что такое ошейник на каузальном теле, откуда он может появиться, какие последствия дает, как его вычислить самостоятельно со стороны преподавателя и можно убрать. Ошейник на каузальном теле. Ну Да, мы об этом с вами многое говорили на четвертом курсе и на других семинарах также упоминали, что такое явление есть. В народе его называют рабским ошейником. И, собственно говоря, из этого названия уже понятно его предназначение, то есть закабаление. Ошейни, которые не даются собственному маятнику захвата времени да, и размаха собственного сознания в общей воронке времени, размахнуться больше, чем позволить. То есть это программа-блокиратор, это программа-стопор, которая заинтересована сделать сознание человека коротким, память короткой и, как следствие, очень простой. То есть алгоритм формирования событий в подобного рода сознания очень крайне мало, потому что в прошлое они могут размахнуться только на строго определенную величину, разрешенную который позволяет тот самый ошейник, или эта самая программа рабская, или, и соответственно точно такую же величину на полуамплитуде рассмахнуться в будущем. Откуда он берется, как его вычислить, и можно ли убрать, Значит, как, откуда он появляется? Появляется он, как правило, в большинстве случаев от контакта с эгрегором. Потому что эта информация, арабский ошейник, это информация. Информация-блокиратор, которая ограничивает просто размах собственного каузального тела. Как правило, это эгрегоры более высокого порядка. То есть государство, религия, они в большей степени воздействуют на время в большем объеме, то есть больше, чем жизнь самого человека. Потому что все остальные, как правило, всегда меньше. Да? Ни род, ни семья, ни работа, ни какие-то социальные институты, ни социальные какие-то нормы они не являются настолько глобальными, чтобы воспринимать человека за пределами его собственной отмеренной биологической жизни, то есть несколько его жизней, да, несколько инкарнаций. Поэтому это, скорее всего, эгрегоры высокого порядка. То есть это либо подключенность в авраамические религии, потому что только там существует понятие рабства, и раб Божий существует только там. Либо государство, которое, собственно говоря, на всех своих граждан тоже смотрит как на свою собственность. И по-другому оно не будет смотреть, ибо, ибо порождено и контролируется теми же самыми авраамическими религиями. Где религии другие, там и отношение государства к своим, скажем так, потребителям этой программы в виде людей тоже немножечко другое. Но таких государств, в общем-то, по пальцам пересчитать можно. Далее. Какие последствия это дает и как он вычисляется, объединим эту часть вопроса в один блок. Проявляется это, как правило, в достаточно короткой памяти человека. То есть он многого не помнит. И это, Причем это сильно видно по нему. Или он сам об этом говорит, что у него стало плохо с памятью, что э, какие-то события из его жизни ушли. Он не помнит своего детства, у него проваливаются воспоминания о молодости, например, тогда, когда он был в большей степени свободен, чем сейчас, если мы говорим о взрослом или даже пожилом человеке. Это первый эффект, который дает подобного рода ошейник. Дальше можно вычислить его, если попросить человека помечтать, то есть вот размахнуться чуть-чуть подальше в будущее. Как правило, Мечты либо не получаются, либо возникает вот это самое состояние удушья. Когда человек начинает он, это просто чисто физически он будет вот здесь вот крутить, вертеть, что-то вот такое, да? часто дышать, кашлять, То есть вот, вот так вот проявляется вот этот самый ошейник, то есть чуть-чуть потребовать себе большей воли, он сразу начнет проявлять. Еще о методах его появления. Рабский ошейник в очень редких случаях есть такая даже порча. Рабский ошейник называется, это определенного рода разновидность приворота, основанная на подавлении воли. Но используется он не только как приворот мужчина-женщина, иногда он используется как, действительно как факт порабощения. Например, какой-нибудь хозяин предприятия хочет удержать какого-нибудь сотрудника сильно классного. Он может прибегнуть скажем так вернее, к услугам да, людей, которые помогают ему в развитии бизнеса, помогают ему в развитии своего социального движения, но как правило это происходит на эгрегориальном уровне, на эгрегориальном уровне организации, фирмы, структуры, да, которая конечно же поддерживаются кем-то. То есть для того чтобы положить на человека арабский ошейник, надо, Некоторым образом получить на это право. То есть, а мы с вами знаем, что порча, она, а это разновидность порча она дается только лишь тогда, когда есть действительно реальная уязвимость. И тогда эта уязвимость магическим образом делается очень сильно выпуклая, то есть буквально вот, вот прыщик на губе, который возник, но ну, к нему подходит такое многократное увеличение, говорит, смотри, какой порог жуткий, просто это же язвая наша, все сейчас это же заразная болезнь, да, давай его ограничим. В лепрозое его, в лепрозоли все человек погиб. То есть такая вот выпуклое, вычурное обвинение в ерунде, это тоже усиливается магическим путем, есть такие такие штуки, но, как правило, сделанное подобным образом, оно никогда не надолго. Другое дело, что, как правило, вот этот вот ритуал рабского ошейника, он делается параллельно с ритуалами подавления воли. Да? И э, так называемая пыльная накидка еще как бы, делается, или морок на голову. То есть человек не понимает, он просто у него не просто в, в, воля засыпает, а он еще немножко неадекватно оценивает м, происходящее. То есть ему продолжает казаться, что все в порядке. При этом при всем вот эта вот накидка да, как, или вуаль, она еще называется, серая вуаль там, ну, в разных традициях по-разному, в разных школах по-разному, она его делает еще несколько незаметным как бы, для, для эгрегориальных структур, которые, в общем-то, не только вредят, но иногда и порядок наводят здесь, в пространстве, когда вот такие вот вещи, по крайней мере, вот Неверное очевидно, очевидно, неправильные они случаются. То есть это целенаправленное воздействие на какое-то лицо. Но, как правило, как правило, такие штуки делают всегда ради приворота. То есть вот на на надо привязать к себе мужика, вот так вот оно и делается. Как правило, это состоятельный человек да, и какая-нибудь ведьма, которая просто хочется хорошо обеспечить себе несколько лет дальнейшей жизни, не пыльно. Есть еще и следующая причина, причина, когда человек ограничивается своей силой, или неким лицом, которую уполномочила эта сила для того, чтобы он не растратил себя в данное конкретное время, потому что ему нужно проявиться в будущем. Вот пример я уже неоднократно приводила. Он великолепным образом отражен в замечательном художественном произведении сейчас вспомню название, Потрет кудесника в юности, автор Лукин. Лукин. Все вспомнила. И вот там описывается как раз эпизод, когда а, вот этот белый вроде бы как колдун, которому положено вершить дела благие. А, Выясняется, его обвиняют, причем обвиняют совершенно справедливо, что он навел порчу на какого-то э, писателя, да, что у него просто полетело все с этого момента. То есть и дом сгорел, и с работы выгнали, и жена ушла, э, и в тюрьму посадили, и после того, как выпустили, на работу нигде не берут, 33 болячки, то есть работает где-то сторожем при каком-то кладбище, пьет горькую и кропает свои вирши, кропает свои гениальные произведения. Да, и когда его ученик спрашивает научительную, ну, как же так, это же вообще у нас ни по, по какому правилу, ни по какому параметру. Я даже не нашел, что оппонентам ответить -то, потому что вот выясняется, что их справедливы их претензии. Да? Он говорит, да, все правильно, да, ну, все как есть, так и есть, навел. Но понимаешь, какая штука? Я за ним наблюдаю вот, буквально с детства. Я знаю, что он гениальный писатель. Ну, поганца опыта, ну вообще никакого. И я ему вот этот опыт как бы даю, да, потому что сидел бы он в своем этом нее, да он бы, кроме как заявление на, на, на, на внеочередной отпуск по причине похмелья никогда бы в жизни больше бы ничего, кроме этого, не написал. И супруга бы его заела, вместо того, чтобы э, творчеством заниматься, да, он бы бабло зарабатывал и на нее на паскуду тратил. А тюрьма, ну что тюрьма? Тюрьма, только будучи в тюрьме, поймет, что такое настоящая свобода и ценность свободы. Я периодически так прихожу к нему, да, смотрю, из за плеча что он там кропает, думаю, хорошо поганец пишет, вот еще чуть-чуть и будет совсем, вот совсем гений. Да? Вот такая логика. Знаете, какая штука? Вот никогда нельзя судить в процессе, всегда надо судить в результате. Если вы результат пока не можете видеть, Попробуйте начать оценивать прошлое человека. То есть если вы видите его структуру и понимаете, все эффекты говорят о том, что есть у него рабский ошейник, увлекитесь этой темой, потому что если вам будет неинтересно, вы не будете этим заниматься. Но тем не менее увлекитесь, постарайтесь узнать про этого человека абсолютно все, Заставьте его вспоминать. С одной стороны, это ему поможет немножечко раскачаться, и если это наведенная штука, на ваших вопросах у него, возможно, трещинка-то в этом мошеннике и сработает. А вам опыт для понимания, задело получил или не задело. Даже если человек себя обеляет, в любом случае рано или поздно проговорится. Потому что если он не понял до этого момента свою уязвимость, да, причину ограничения, то, скорее всего, он ее проболтает, так и не поняв, что он проболтал именно то, что надо. А вы это дело увидите. Только самое главное в состоянии нуля надо находиться. То есть ни жалости, ни сочувствия, ни ненависти, ни презрения к этому человеку у вас быть не должно. Убирать, просто убирать, только потому, что вы считаете это неправильным, я вам не советую. Помните, что всему есть причины. Мы здесь находимся для того, чтобы эти причины изучать. В противном случае нас бы здесь не было. Мы находимся, чтобы эти причины изучать. Изучайте, изучайте. И помните, никогда не требуйте справедливости, потому что вы можете ее получить. А вот понравится ли вам такой результат? Не уверена. Ибо справедливость человеческая и справедливость магическая могут быть абсолютно различны. И то, что для тебя является, ну и что подумаешь, какая ерунда, для принципа равновесия, для магических законов, возможно, Является самым страшным преступлением. Ну, вырубил ты дерево в священной роще. Эка невидаль, подумаешь, что там будет -то. Ну, убил ради забавы животину какую-нибудь. Еще что-то может быть не такое кровавое, но тем не менее, да? не помнят люди, не оценивают свои поступки, а Причина в том, что вот эта геоцентрическая картина мира никогда и не даст им это оценить. Но вы, глядя со стороны, это увидеть можете. И если вам попадается такой собеседник, воспринимайте его как метод и возможность через его опыт, через его жизнь, через его рассказ получить еще пару-тройку а может быть даже и побольше алгоритмов причинно-следственных связей, которые вы себе запишете в арсенал арсенал магического мира понимания.